Опять. Выберите 4 утверждения, верно характеризующие аммиак. Первое. Не реагирует с оксидом кальция. Значит, действительно, с оксидом кальция аммиак не может реагировать, так как, в принципе, растворы аммиака, он, они проявляют основные свойства. И оксид кальция также является основным Поэтому да, действительно, этот пункт нам подходит. Следующее. Вступает в окислительно-восстановительную реакцию с уксусной кислотой. Значит, запишу следующую реакцию. NH3 плюс CH3, coh В результате реакции у нас образуется соль. CH3, COO, NH4. Ацетат аммония, но здесь реакция не окислительно-восстановительная, здесь обычная реакция соединения, поэтому это утверждение неверно. ОВР здесь нету, здесь каждый атом остается при тех же степенях окисления, что и был. Далее, в водном растворе меняет окраску индикаторов действительно. Значит, что происходит в водном растворе? Образуются малоустойчивые соединения гидрата миака или гидратом аммония, которые в растворе диссоциируют на NH4+, и OH-. То есть вот эти минус OH способны действительно изменять окраску индикаторов. Третий пункт нам подходит. Четвертый. В промышленности реакция его получения из простых веществ протекает при пониженной температуре. Нет, данное, данный процесс идет наоборот при повышенной температуре. Э, это реакция экзотермическая, соответственно, и температура будет повышаться. Значит, такой вариант нам не подходит. Следующее, пятое, при растворении в воде образуется катион аммония и гидроксид ион. Да, мы это с вами уже зарисовали, этот пункт верный И шестое, используется для получения амофоса. Значит, амофос это у нас непосредственно смесь, скажем так, веществ Это удобрение, которое представляет собой дигидрофосфат и гидрофосфат аммония то есть да, в данном случае для того, чтобы получить данное удобрение, нам нужно использовать, например, фосфорную кислоту и амяк. Таким образом, правильный ответ у нас будет следующий. 1, 3, 5, 6.